Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала, с вами я, Серый Кролик. Ну вот Мы находимся на заготовке сенажа. И хотелось бы для вас, друзья, потому что вы не все знаете, как это происходит, показать заготовку данного вида корма. Вот здесь у нас находится поле, поле практически 120 гитаров, плюс-минус, могу немножко ошибаться, я ведь не агроном сейчас мы видим происходит скашивание белорусская техника правда не белорусская косилка но это не важно главное качество производимого процесса у косилки почти 4 метра захват то есть 370 сейчас мы покажем друзья как это происходит ну и все остальное по порядку качество звука тоже извините друзья потому что на улице большой большой ветер 21 трактор Вот он процесс. Сразу происходит скашивание. Скашивание идет ну, на полдня вперед, для того, чтобы масса смогла провялиться. После этого происходит у нас сгребание волки. Идем дальше, смотрим. Так как эту массу, которая в розсуд лежит, не поднять КВК, для этого идут грабли. Тоже с белорусским трактором. Сейчас мы к ним подойдем. Посмотрим, как это идет. Вот здесь уже идут грабли, ширина захвата практически 6 метров с одной стороны. Проход идет слева и идет здесь справа. Делают, образуют волок. В волке лежит масса разнотравья. Здесь и лаковые, здесь бобовые. Та же масса должна быть влажностью, минимум 35, максимум 55%. После чего с этого волка вот с этого, будет происходить подбор с помощью ковка. Какая красота! Техника на подхвате ожидает в своей очереди. Ну вот, хотел бы показать, друзья, как работают грабли. Они максимум, что могут сделать, это поднять, перевернуть и извести массу в волок. Волок получается с одной стороны и будет проходить еще радужком. Самое главное в этом, что поле было подготовлено, выровнено для посева будущих трав. Потому что, если будет это все не выровнено, Работа здесь будет невозможно Практически идеально До идеального нашей жизни практически ничего не бывает Вот такой незамысловатый процесс Без которого практически ничего невозможно сделать То есть поднять массу Вот уже техника едет вооружаться Сейчас посмотрим как КВК подбирает массу Вот еще один наш отличный молодой механизатор Двигалки включены, масса полненькая, масса супер. Осталось только доехать порядка трех километров да, сенажный траншей взвесится и выгрузиться. Вот идет процесс уже отвозки, тоже молодой водитель наш, мой сосед, между прочим, он на Мазе, там дальше едет трактор. У нас еще говорят полная коробочка. КВК белорусское производство имеющие 300-300 литров бак, куда заливается вода добавляется консервант на тонну 1 грамм то есть на 100 тонн 100 грамм процесс не забословатый масса вас измельчается и туда добавляется консервант консервант хайди Самое главное, чтобы была отвозка полноценная, то есть чтобы КВК не простаивала То есть вы видите, как механизатор загружается И сразу же уже стоит второй водитель МАЗа, который на подхвате Самое главное в этой ситуации наладить процесс За рулем данной машины или агрегата тоже молодой механизатор красота все работают а я стою чтобы квк не простаяло сразу же едет за ним отвозочка Ну вот, сели мы к отличному механизатору, то ли ассалют, а то все мазью, мазью. Надо не только в мази. Вот такая вот ситуация у нас. Вот на таких вот людях земля держится. И русская, и белорусская, и украинская, блин, да и не только. Ну, немножко вам населенный пункт покажем, в котором я проживаю. Ну а вот, друзья, мы находимся на синажной траншеи, то есть это наземное сооружение, бетонированная площадка, стены сплит сделаны, все принципиально просто. По низу у нас 18 метров, по высоте практически 20. Используется Амкадор. Ну, Амкадор какой есть. И тридцаточка. Тридцаточка была со спарочкой, ну сейчас мы сняли спарку, потому что эффективность немножко упала по трамбовке. Это уже обратная сторона. Спуск такой. Здесь сквозная. То есть нету стенки. То есть масса сюда подвозится, абгадор ее загартывает. Ну а тридцаточки мы протапливаем. И здесь, между прочим, тоже молодость. С возрастом. Здесь молодой механизатор. Ну а здесь уже возрасте. Подписываем мы путевые листы. И все. Вот там все наш траншея, работа практически сегодня завершена. Всем, друзья, спасибо за просмотр, за вашу подписку, за ваши вопросы, если они появились. Всем пока, всем счастья, здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Всем пока.